У меня такой вопрос, почему же в самый холодный период времени, года mm -hmm. огонь, стихия огонь утихает и уходит на покой на большой промежуток времени полгода. В самый холодный период mm -hmm. года. Mm -hmm. Это что? Это природа так подразумевает, чтобы человек сам начал что-то думать, осознавать, что-то делать, как бы взаимодействовать со стихиями, что-то в себе вызывать? Что делается не ли человек? Это человек здесь вообще вообще ни при чем. Ну, ну, ни при чем. Так. Это делается для общ мировых общих энергий, каждый имеет свое право. Вот сейчас время матери, время вторических сил. Да? Они абсолютно равноправны со светом, но так уж получается, что они не могут править одновременно. Сама природа так устроена, да? у нас либо ноль, либо единица. Одновременно с ноль с единицей я работаю. Они должны попеременно быть круглыми, да, есть определенный закон. Сейчас время тьмы, это будет время света, да, будет время порядка, будет время хаоса. Вот сейчас время тьмы и хаоса, они вступают в свои права, они со своей точки зрения, со своей позиции, своих собственных интересов корректируют происходящее здесь. По полгода да? каждый. По полгода каждый. Они имеют право. Они имеют право, призывая дополнительные силы. То есть тьме нужен прирост воды и воздуха да, и земле, нужен прирост воды и воздуха, поэтому она всегда приращивает что-то, да? она работает на приращивание. Любая актоническая сила, любая актоническая программа, она всегда работает на прирост на прирост, на вырост, так, так природа, если она не будет прирастать, она закончится. А вот свет, наоборот, он работает на убавление лишнего. С точки зрения света есть нужное, необходимое, а есть лишнее. Лишнее это то, что по краям, то, что маргинальное, то, что изгоненное. Это надо отрезать. И это выражается в приросте и в убытке стихии, когда свои права, все остальные стихии начинают следом убывать, потому что огню много не надо. Огонь ставит себе задачу на прирост, он ставит себе задачу на убавление. Это его принцип, немножем сущего без необходимости. Это принцип огня, принцип света. Но когда мать вступает в свои права, земля вступает в свои права, она говорит всего и много, каждому будет место и компенсирует все, что пол полуризала. Дальше приводит в этот мир все, что огонь не хочет, а она хочет. Дальше все это дело вступает в стадию огня, и огонь дает и свет, дает условия, скажем так, попадания в структуру естественного отбора. Да? Кто выживет из тех, кто кого мать провела. И так вот из года в год, из года в год. И человек здесь один из элементов того, что проводится, и того, что углавляется. Речь идет непосредственно о силах, информационных программах, о правилах жизни этого мира. И свет, и тьма одинаково влияют своими интересами на жизнь в этом мире, и каждый в свое время, никогда не холод, никогда не в войну. Потому что если бы они действовали это одновременно, это детям второго круга и эгрегориального круга уровень вражды, обязательной вражды в этом мире. А свет не враждуют, Они лишь друг друга постоянно стимулируют к развитию.